Дым сигареты, два вагона и колеса Вечер ровный, но нет ответа Жизнь не дождь, ты нас занесла Так нескромно при лунном свете поцелуй наедине, я одинокий Бродяга ветер, что однажды крышу снес тебе. Лук широкой переправы, время остановится. Без тебя мне мира мало ночью не досна. сна. Берег левый, берег правый, выбирай, что хочется, А мне тебя не выбрать. День вчерашний, всего минута У перона не продохнув Улыбайся, все будет круто Еду дальше, не повернуть. Так не скромно, привет соседям Мы танцуем наедине Провяга ветер, что приснился тебе во сне. У широкой переправы время остановится, Без тебя для мира мало ночью и Берег левый, берег правый, выбирай, что хочется, А мне тебя не выбрать. Ряды, два вагона и колеса. У широкой переправы время остановится. Без тебя мне мира мало, ночью не даст на переклевы переправы. Выбирай, что хочется, а мне тебя не выбрать. Я одна.